нашему подобию, чтобы нас еще одну неделю прожить, благослови Господи нас на труды недели предстоящей. И сегодня, дорогие христиане, уже все, вот если в прошлой неделе было много такое легкое поведение начала Великого Поста, подготовительных недель на сегодня уже поступили уже в такую самую первую основательную неделю подготовительную перед Великим Постом, а именно неделя о мытаре и фарисее. Об этом говорит сегодняшняя евангельское чтение, которое мы с вами слышали, о том, как э, мы этой притчей была. И притча Господь сказал по некому случаю. Э, Господь э, перед, перед, этим, перед этой притчей, э, значит, там был некий сюжет, где важно было показать, что вот эти вот внешние вещи не столь важны. И потом Господь по случаю говорит эту притчу. Очень простая эта притча, описана только в Евангелии от Луки, очень короткая, многим известная, что в храм пришли помолиться два человека. Мытарь и Вот Кто такие мытари вы знаете, кто такие фарисеи вы тоже должны знать. Фарисеи это такая каста была, людей очень богобоязненных, благочестивых, очень почитаемых людьми, то есть они были такая духовная элита. Вот и пришел мытарь. Пытаясь был человек грешником, который обворовывал своих, своих же прихожан, своих же людей, своих одополчан. Он их обкрадывал, значит, брал с них деньги для Римской империи и себе, конечно, про себя не забывал. Так вот, очень важно уже буквально с первым предложением, мы сами слышим слова. Пришли в храм помолиться. Это, дорогие христиане первый ну, такой урок. Зачем мы ходим в храм и в храм? Мы с вами должны хранить храм, как это сделали в Италии Фарисеи, в для того, чтобы помолиться. Храм для нас должен быть дома молитвы. Не по интересам, какой у некоторых есть. Я приду в храм на воскресенье, чтобы поболтать там с каким-нибудь, да, с подружкой, там круг кости перетереть, про кого-нибудь там сказать, потрещать. Ни в коем случае. Эта притча буквально с первого слова нас учит тому, как мы должны поступать в храме. Помолиться. молиться. давайте мы, дорогие христиане, себя спросим. А мы зачем, значит, зачем приходим в храм? Я, конечно, к сожалению к счастью, нет у меня таких глаз сзади, ну вот, чтобы видеть, как вы себя ведете в храме. Но я хочу сказать, что я это слышу. Иногда я слышу очень печальные истории, когда вроде молишься, и ты слышишь болтовню в храме. Кто-то с кем-то на лавочку сел и поехал. Значит, кого-то, там, сказать, про кого-то вспоминать, какие-то вещи рассказывать. Бывает, в принципе, и хорошие вещи рассказывают друг другу, полезные, но не в храме. Поэтому, дорогие христиане, давайте мы всегда себе будем на опыту приводить, когда в храм приходим. Зачем мы сюда приходим? Если просто рассказать э, сводки последних событий, то это не здесь нужно делать. Где угодно, только кроме здесь. Сюда приходим и помолиться. Можно после службы. Вот сейчас трапезный пойдет сами. Там что угодно говорить. Ну, храм Хазумов, конечно. Хорошее, доброе, вечное, но не здесь. Храм это дом молитвы. Помните, как Господь сказал, дом мой есть дом молитвы. А вы сделали, Господь обращается к нему дом вертепа разбойника. Так, дорогие христиане, сегодня от нам хороший урок, что мы должны в храм приходить молиться. Если кто-нибудь вас как-нибудь в храм придя скажет, ой, слушай, тут такая новость была, скажите этому человеку. Цить". Я пошел в храм помолиться, и ты молись. И это не будет какие-то фарисейства, это будет напоминание львановских строк, что мы приходим в храм именно за этим, чтобы помолиться или чтобы как-то там о себе рассказать. Это первый урок сегодняшней притчи. Ну и дальше наш фарисей стал здесь. Если бы они сегодня пришли, фарисеи бы бы вот тут, а может быть даже сюда залез. Значит, нам вот начали молиться, Господи, благодарю Тебя. Вот давайте дадим честь и славу этому фарисею. О чем молился он? Во-первых, он воздал славу Богу, Господи, хвалу Тебе воздают. Значит, дорогие христиане, это первый урок от фарисея сегодняшнего. Вот тоже должны в храм приходить и Господу честь воздавать. Кто из нас можно себе сказать про себя, что он каждый раз, приходя домой, когда молится, или храм, когда молится, он в первую очередь начинает с хвалы молитву свою. Едва ли. Обычно, если вы сами, вы как вы помните, есть четыре вида молитвы. Это словословные, Господи, слава тебе. Это благодарственные, Господи, спасибо тебе, благодарю тебя. Это молитва покаянная, Господи, помилуй меня. И, наконец, молитва просительная, Господи, подарок. Так вот, если мы по кучкам разложим наши молитвы, то в последней кучке будет очень много молитв. Господи, помоги, Господи, исцели, Господи, подай, Господи, не оставь. Это будет много прошений. Это хорошо, дорогие христиане. Но в первой кучке будет пусто. Последнее густо, в первой пусто. Так вот фарисей, чем мы он тоже может научить, но мы должны свою молитву всегда и везде. Начинать с хвалы Богу Господи, хвалу Тебе воздаю. А дальше все, что сказал, мультарь, э, все, что сказал фарисей, мы должны забыть Потому что первая фраза фарисея очень хороша, вторая цыць. И больше то, что сказал фарисей, должны не повторять. Потому что он начал говорить вещи безумные. Начал говорить, я тебя скажу, за что? За то, что я не такой, как все. Но тут слово сказать, хотя я вас к этому из себя тоже к этому призываю, но мы в этом сами, дорогие христиане, очень грешны. Мы очень часто говорим, что «Ну, я в принципе такой сам по себе, да, храм хожу по воскресеньям там, что-то там храм отчисляю, значит может быть там пощусь два раза в неделю, в среду в пятницу, посты вот готовлюсь к великому посту, это у нас есть, кто может сказать про себя, что такого нет у него, едва ли кто-нибудь может сказать, вот дорогие христиане, давайте с вами поучимся у этого фарисея так не молиться, да, чтобы у нас такого не было, вот значит и потом он может значит все делать хуже и хуже фарисей, и, наконец, говорить, что Господи, спасибо Тебе, что я не такой, как. Это тоже про нас. Мы тоже так и будем говорить. Господи, спасибо Тебе, что я не такой, как. Моя сестра, мой муж, моя жена, безбожники, неверующие атеисты, грешники, блудники, развратники. Я не такой, Господи. Это, кстати, не фунт изюма, да? Значит, мы, мы, может быть, это вслух не проговариваем. Но если мы свое сердце проверим, то наверняка такие не там у нас найдутся. Поэтому давайте в других с вами себе возьмем за правило. Никогда так не говорите ни вслух, ни про себя, нигде и никогда. Значит, а он сказал мне такой, как мытарь. Ну, а мытарь стоял вон там. он там, сам приходит, вот там у нас одна женщина стоит, вот как мытарь. Вот она туда пришла, значит, мечтает пришел, дверку открыл, храм закрыл, а там стоит, в притворе, и бил себе в грудь, говорил три слова. Боже, четыре. Боже, милости будем не грешны. Пять, простите. Боже, милости будем не грешны. Основа этих слов потом стала основой для молитвы Иисуса и Господа Иисусе Христе, Сыне Божий, побил меня грешного. Так вот, мытарь, Господь потом сказал, что мытарь вышел оправданно, а не очень. Так вот, дорогие христиане, давайте мы с вами вот что себе постараемся напомнить, что мы должны взять а, как бы формулу христианской святости. Это жизнь мытаря, внешняя жизнь мытаря, нет, простите, наоборот, Ж внешняя жизнь христея. Внешне жизнь фарисея, но внутреннее состояние мытеля. Вот такое должно быть у нас. У нас обычно наоборот. У нас внутренняя жизнь фарисея, да? а внешняя жизнь мытеля. Мы там это самые такие богики, такие малые имущие, что-то можем плохо сделать. Так должно быть, дорогие христиане. Должно быть робот что наоборот. Я себе желаю, чтобы мы и вам тоже, чтобы мы все были как фарисеи по внешней своей жизни. Все делать, все исполнять. Как положено, ходить в храм, поститься, трудиться, молиться, делать добрые дела, как положено, как Господь к призывает. Но внутри при этом, чтобы мы самыми внешними делали, чтобы эти пять слов были в нашем сердце запечатлены: Божие милости, Буди, не грешь. Вот, дорогие христиане, что касается сегодняшней притчи. это нам сегодняшний такой намек на предстоящий пост великий. Но многие из вас, надеюсь, по крайней мере, в силу своих в разных, в меру своих сил, будут стараться проводить пост. Кто-то может быть строго, максимально строго, кто-то чуть помягче, в разной степени. Так вот, давайте как бы пост не привели, который уже придет, но ну, чтобы мы, какие подвиги там не совершали бы, вот, чтобы у нас было это ботарево сокрушение. Боже, милости будем не грешным». Ну и, конечно, этих храстеров нельзя обойти внимание сегодняшних наших именинников небесных, святых, ромоучеников, исповедников нашей церкви, святой русской. Это, конечно, отдельная тема. Вот, о них нужно много говорить, чего. Но я ну, что хотел сказать вам, что смотрите, э, нормальные родители, нормальные родители, потому что родители бывают всякие, но нормальные родители стараются какое-то имение своим детям оставить, где-то там на тушку прикупить, кто-то квартиру, если может, кто-то какое-то именится, кто-то какое-то наследство, в общем что-нибудь оставить своим детям, как апостол Павел писал в своем послании, что не родители, что не дети оставляют свое наследство родителям, но родители собирают наследство из своих детей. Так вот, дорогие христиане, это родители. Но это, это же уместно сказать и про поколения наши, через поколенческие такие истории. Но вот наше прошедшее поколение, прошлое столетие, что оставило нам наследие? Вот наших новомучеников, исповедников, церковных людей. Их огромное количество число. Э, число. Если вы знаете, то в нашей церкви до э, 20 века было в святцах около 2000 святых. Точно не помню. Примерно так, до 20 века. начиная с князь Владимира, княгини Олига, князь Борис Греб, благоверные, потом князья, всякие мученики было не так уж много, преподобных очень было много. И в общем, все в сумме за тысячу лет было около двух тысяч прославленных книг и святых. Сколько дано нам э, эти 70 лет безбожной власти нашей русской православной церкви? Больше. На сегодняшний день прославлено без малого 2000 человек. Процесс идет, еще будут прославлены люди в Реке Святых, потому что открываются новые дела, открываются архивы, значит, есть целая комиссия по канализации святых, которая этим занимается на них. Как раз таки этот процесс продолжается. Так вот только в 2000 году на юбилейном соборе 20 года тому назад было прославлено Великих Святых около, там без малого, тысячи полторы. Потом за 20 лет еще около, там, 300, 400, 500, сейчас точно не помню. Короче, только за вот эти вот даже не 70 лет, потому что самый пик гонений был в первые 50 до смерти Сталина. Вот это был пик гонений. Оксана, как вы помните, умер в 53 году, в марте. Так вот, даже за меньше, чем в вот эти 50 лет было огромное количество святых, которых мы сегодня с вами чтим и славим. Конечно же, как она показывает в центре наших мучеников, это царская семья. Николай, Александр, Доктей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия с, их, с Алексеем Праведным, мучеником. Ну, а потом уже дальше по списку. В, этих, в этом учили кого только нету. От великих святых благоводной жизни, ну, самых простых людей до мириадов. Вот э, миряне простые женщины, простые мужчины, которые никто из них, из этих святых дорогих христиане, уверяю вас, никто из них никогда не думал, что он станет мучеником. Никогда. Потому что нормального человека в голову прийти не может. Как так? Я и мученик? Нет, нет, нет, это не мои, Чтобы я... Да нет, нет. Так, так думали эти люди. Но настало время, и был выбор между ними. Перед ними встал выбор. Ты с кем? Со Христом или не со Христом? Вот мы сегодня с вами слышали послание поступала к Кремлина, где он почитает, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни на господство, ничто не может меня отлучить а, от любви Божией. во Христе Иисусе Господе нашем. Так вот, дорогие христиане, мы с вами, Господи, слава Тебе, живем в более мирно, более-менее спокойное время, когда перед нами нет такого страшного выбора. Когда никто из нас сюда не прибегает, эти самых, самых своих этих самых, да, попав, с ружьем, и не говорят, что значит, все, кто христиане, все, кто расстрел. Нет такого, Господи, слава тебе. Но такое было, и такое было совсем недавно. Большинство из нас, стоящих, помнят эту эпоху может быть не помню, но по крайней мере ваши родители, ваши бабушки наверняка вам рассказывали, что вот когда они были в ту эпоху, там 37-й год, у меня дед родился с бабушкой 35-й год, 37-й год вот эти вот эти годы, это вообще пик было. А мы сегодня, дорогие христиане с вами, я бы сказал так, мы с вами живем в долг, они сделали такие вещи, столько крови пролили своей, что нам хватало несколько поколений вперед. Как Господь в Библии говорит, что значит, праведных, значит, не помянул людей, значит, пол, буду грех помнить до четвертого поколения. Вот примерно прошло 70 лет безбожного эпохи, это плюс-минус 3-4 поколения. Но если учитывать, что человек в среднем живет 70-80 лет, и рожается поколение каждые 20-30 лет, до нового поколения, да? человек родился, 20 лет родился новому поколению. То есть вот тебе получается примерно это 4 поколения. Значит, а Господь говорит, что забывают грех после четвертого поколения. Так вот, 1917-й, сто лет христа, это 2017-й. нас за эти сто того, что произошло, в том числе, заходят гонения. И мы с вами, дорогие христиане, в долг живем. То, что сделали они, наши мученики, мы еще мы с вами даже понять не можем по хорошему счету. Вот мне рассказали вот наши добрые прихожане, привели мне экскурсию недавно, в начале января по Черноголовке, вот показали крест, поклонник, где он в есть, рассказали, что там должен быть храм стоять, и он должен был там стоять 23 года тому назад. Потому что, как мне рассказали эту историю, Владыка Ювеналий приезжал сюда в 2000 году, освещал этот храм, и, вот, и как раз это так и было после юбилейного собора, и было, значит, положено благословенным Владыком Ювеналием построить храм в Черноголовке в российских, где храм стоит ну крест стоит. И то недавно был поставлен, как сказали, всего лишь, как раз таки, в 2017 году. Все, нету. Почему? Да потому что, дорогие христиане, вот эта кровь, которая пролита наши мучеников на земле, в том числе и здесь, здесь тоже есть наши местные мученики, да, вот, прославленные великие святых. Так вот они, дорогие христиане, эта кровь, она вот это вот нечисти мешает. Они делают все, чтобы это не было. Вот все делают. Это наш Святой долг у меня и у вас, каждого из вас, всех, кто здесь живет или служит или трудится, чтобы мы помолились, чтобы, Господи, помоги, чтобы все-таки выселял храм здесь на мощников господинных России. Вот я в Балашихе живу. У нас за два свет был построен этот храм. Все-таки этот храм построил через намочеников, там сегодня тоже праздник, там локачины служат. Я хорошо этот храм знаю, у нас было что-то давно. Но вот тут пока еще нет. Это наша общая задача. с сферу, конечно хотя бы молиться об этом должны. А вообще, дорогие христиане, давайте честно скажем. У нас сегодня новомученики, на не только сегодня, очень плохо почитается, Вот твое мы еще знаем, да, на мученице, Но даже просите, это я об этом вам говорю, как человек со стороны, То я тут, тут недавно у вас, где иконы этой мученицы находится? Где? Вон там в конце, где даже не приложить, но потом вот исправить можно помощь. Вообще это худое дело, чтобы у нас есть на мученица, которая здесь была, да. а? и мы даже не можем не приложиться. Мы это, с по помощью исправим потом мы повесим в достойное место. Но вообще, скажите, пожалуйста, кто из вас назывался для детей честномоченников Российских или внуков честномоченников Российских? Может быть один-два и назовут, очень мало. В основном, в честь Николая Угольника, в славу ему, Матроны Московской и ей хвала, и Ксению и Памянин, и многих других святых, которых мы славим. Это хорошо. Но мне бы хотелось, дорогие христиане, чтобы мы с вами все-таки немножко обратили внимание на то, что было в прошлом столетии. И почаще они них наших намучеников вспоминали. И вот даже этот простой пример. Если у вас родится ребенок или внук, а кого-то может быть даже правнук, то посоветуйте своим детям, внукам, значит, чтобы они назвали своих детей в честь намучеников. Вот даже у нас есть мученица Александра здесь, да? Вот кто-нибудь родится здесь. назовите дочку Александра. Вот почему не назвать в честь неё? А вы знаете, как это сила? Вот я поделюсь на своей истории. Мы, э, женой у нас трое детей, средний сын. Всех нас в честь ну, на и, и старшую, и старшую нет, в чисте по Рязанской, ну, вот, но она тоже столетия жила. А так Федя, значит, мы были в Талдовском районе, в нашей Московской области, я поехал к другу своему, он священник, служит в каком-то там, в то деревушке цехолустной. И там служил служился то в Дорофеев. Мы приехали в храм к нему, а там у Коды по центру лежит. Вот это было домой, жена сказала, если родиться сына, ей понравился икона такой. С большой городовой, если родиться мальчик, в честь этого святого мы задаем. И мы, когда Федька родился в 2015 году, мы приехали в этот храм, и мы хрестили сына в этом храме, где служил его святой. И теперь каждый год стараемся, каждый год приезжать в этот храм, где служил его святой. И мы Федька рассказываем, Феде, вот этот твой святой. Федор Занафиль, он здесь служил. Он был расцелен там в полигоне но, а, в Бутовском, но он здесь служил. Это какое же педагогическое воспитание очень мощное. Поэтому, дорогие христиане, потом еще, значит, у нас дочь нас тоже в честь царственных учеников назвали Ольгой. Так вот, дорогие христиане, давайте хотя бы так мы с вами будем пускать наших новомучеников. Кто-нибудь родиться, подумайте, значит, назовите в честь новомучников, популяризируйте, а еще лучше тех новомучеников, которые жили здесь. У нас по-городских хватает новомучеников, балашинских их тоже немало, Павлопосадских тоже много. Вот здесь, которые недалеко живут. Для чего? Чтобы дети, подрастали, вы могли приехать и сказать, смотри, сын, смотри, дочь. В этом храме служила твоя ученица. Там в этом храме служит твой святой, которого, которого ты назван. Уверяю вас, это очень мощное педагогическое, э, педагогическое воспитание. Вот, хотя бы так. Ну и, конечно же, знать про тоже, конечно, полезно. Так что, дорогие христиане, у нас с вами еще работа в этом отношении непочатый край. А сегодня давайте хотя бы помолимся нашим промученикам, успеведникам российских, которые мы плохо, к сожалению, считаем. Я, честно говоря, здесь, э, только начали молебну служить, <свят> еще понятно, что не всех к этому привыкли, по воскресеньям, водосвятой. но обычно на водосвятном молебне люди просят а, заказать молебны, тому для того, вот, такому-то святому. Еще ни одного не было святого, чтобы мы были, мы молебны служили, помолченникам российским. Нет. Ну, давайте, дорогие да, нет, россияне, это с помощью потихонечку исправлять. Вот, но и, э, конечно же, сегодня давайте поморбимся, крепко поморбимся нашей стране российской. Ну и, конечно, дорогие христиане еще раз напомню, что никто из них в веки веков не думал и не гадал и не мечтал даже, что они стали тогда-то мучениками. Что будет с нами дальше, мы не знаем. Господь сегодня, в данном Евангелии, говорит, что настанет время, когда вас, братья и сестры, родители предадут имени моего ради То есть представьте, у тебя родной муж, у тебя родная жена. Твой родной ребенок, твой сын, твоя дочь, скажут, сдадут тебя, а отятут тебя властям скажут, он христианин, распните его, убейте его, расстреляйте его, вдумайтесь, это же, скажут, нет, такого быть не может, может, это было в 20 веке, это было в недавно, Избави Бог нас до этого дожить, Господи, помоги нас, да, но умейте виду, дорогие христиане, что Господь так сказал, что кто верен в малом над ногой будет верен. Если мы в этой жизни временно, спокойно, тихо, более-менее сыты и спокойно живем, и неверных верны Христу, вас, если начнется гонение, Господь сказал, что они начнутся, вы точно отречетесь, сто процентов. Потому что Господь сказал, верных в маму, над ноги будет верен и поставлен. Сейчас спокойная, мирная, спокойная жизнь. Избавь Бог нас, здесь отречет отрекаться. Пока есть возможность, ходим в храм, Исповедуемся, каемся, очищаемся, жизнь очищаем. И если вдруг мы с вами доживем, не знаю, это не в моей власти, это в нашей власти, да, даже на гонении, то Господь даст нам силу сказать нет. Тебя ты, ты, Господи, дороже матери, родной, дороже мужа, родной, дороже жены, родной, дороже, дороже моих любимых детей, дороже всех моих имуществ. Ты, Господи, дороже. За тебя хоть на смерть. Вот так, дорогие. А начинается все сегодня. С Сытое, спокойное, тихое время. Поэтому давайте будем, мы верны здесь, сейчас. Здесь и сейчас. Вот. Ну, и молиться о том, чтобы мы с вами вот этим эти, эти, не дожили, но еще раз про это уже, как Бог даст. Боятыми новомучеников, исповедников, российских, Господи, сохранить страну душу России, в мире, и единомыслы, и согласие друг с другом, и вере христианской. Аминь. С праздником вас, дорогие христиане!